Я вам желаю смачного, час расслаблено поснідать, а чтобы не гаять час и не отвлекаться от ранка с Украиной, ось вам рецепт салата, который делать всего 5 минут, и даже дети его могут сделать швидкоруч. Тож так что записывайте. Добрый ранок! Я витаю всех, кто робит каждый свой день гарным та смачным. Мы часто, кстати, жалуемся на то, что нам не хватает времени на то, чтобы позавтракать, полноценно позавтракать по утрам. Поэтому едим булки, бутерброды, ну и всякие вредности, которые, надо сказать, доставляют нам удовольствие. Поэтому сегодня я предлагаю приготовить вам очень быстрый и вкусный салат, который называется дальневосточный. Мы начнем э, с куриных яиц. Режем их довольно крупно: на половинку, на четвертинку, а каждую четвертиночку вот достаточно вот так. Сразу же кладем все в салатницу. Так. Лук репчатый. Его нужно нарезать полукольцами. Переходим к крабовым палочкам, предоставленным торговой маркой «Водный мир». И тут секрет всего один – это правильный выбор. Эти крабовые палочки легкие, низкокалорийные, изготовляются они из филе океанической белой рыбы. Так, пачки нам, кстати, будет достаточно для этого а, объема по сантиметрику. Ну вот, замечательно. Нарезали крабовые палочки. Теперь переходим к авокадо. Перечислять полезные качества этого фрукта, конечно, можно бесконечно. Но я только добавлю, что он не содержит ни сахара, ни вредных жиров. И это, конечно же, всецело полезный продукт. Перемешиваем салатик. Посыпаем теперь тертым сырком. Вот так вот, красиво. Для того, чтобы выдавить максимальное количество сока из лимона, необходимо подержать его в горячей воде всего одну минуту. Иди сюда ко мне. Нам нужна только половинка лимона. Вот, видите, он мягкий, дает так много сока. Скользкий типчик. Мы добавляем совсем немного растительного масла. Соль и перец по вкусу. Быстро и очень вкусно. Чего желаю и вам вместе с торговой маркой «Водный мир». «Водный мир», коли корыстный, так смачнюще. Ну и бажаю вам хорошего и энергичного дня.